И сейчас я хочу предоставить слово Надин Айша Махарани. Это представитель у нас Королевского Нидерландского института исследований Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна, Жакарта, Индонезия. Она представит свою презентацию, совместную работу со своими коллегами Уина Эрвина и Андри Янто, которые работают в Департаменте библиотечных информационных наук университета. Uh, работа uh, презентация называется uh, составление аннотированного списка литературы uh, традиционной медицины в Западной Яве Индонезия Аиша, uh, Я uh, yeah. Good morning everyone First of all let me introduce myself as an author Aisha Maharani, then my first Miss Winna Erwina and my second co-author, Mr. Andrianto. Today, I will share my presentation about design an annotated bibliography of traditional medicine in West Java, Indonesia. Здесь это составление списка библиографий посвященной традиционной медицине в районе на территории Западного, Западной Ява в Индонезии. Само существование традиционной медицины, особенно в провинции западная Ява в Индонезии, has been recognized and has been used by the general public, one of which is in terms of traditional medicine. Uh, West Java is one of the largest provinces in Indonesia which has many medicinal plants. The purpose of this study is to create an information package that stores various sources of information related to traditional medicine in West Java by design an annotated bibliography of traditional medicine in West Java using the action research method. Well, as you know, is one of the provinces of Indonesia, which many useful medicinal plants а цель настоящего исследования это создать информационную программу или информационный метод, который объединил бы многочисленные источники информации, относящиеся к традиционной медицине на Западной Яве и созданием анно аннотированного списка литературы по традиционной медицине action, evaluation, reflection, and the process of publishing book products. The results obtained are the states of action in, in accordance with the states of the plan, so that the annotated bibliographic manuscript can be printed as a book that can be tested by expert with a questionnaire containing suggestions само исследование, оценка, обсуждение итогов и процесс публикации в виде книги результаты, о которых я сегодня рассказываю, представляют собой ступени плана для того, целью которого является создание сначала рукописи аннотированной библиографии которая впоследствии будет напечатана как книга, которую будут исследовать эксперты, оценивать эксперты, и также uh, используя опросник uh, с различными предположениями. After being tested and corrected, the contents of the book were then tested publicly with a background in health science, information science, and libraries as well as people who use traditional medicine in West Java using a questionnaire containing an assessment. The results of the public test are above 89%, which means the book product is feasible and can be published as an annotated bibliographic book related to traditional medicine.. Uh, after that, uh, the было предпринято публичное обсуждение этой книги с библиотеками, специалистами по медицине и по информационным технологиям, а также было мнение людей, которые занимаются традиционной медициной на Западной Яве. Результаты общественного тестирования более 89%, что говорит о том, что книга целиком работа способна и можно ее издавать как аннотированную библиографию, библиографический источник посвященный традиционной медицине. The existence of traditional medicine, especially in the province of West Java, Indonesia, has been recognized and has been used by the general public, one of which is in terms of traditional medicine. West Java is one of the largest province in Indonesia. Which has many medicinal plants. Итак, напомню, что существование традиционной медицины, особенно в провинции Западная Ява, Индонезия, уже признано общественностью, в том числе с точки зрения традиционной медицины. Западная Ява, я вам напомню, это одна из самых больших провинций Индонезии, которая произрастает много полезных растений designing an annotated bibliography of traditional medicine in West Java using the action research method. The states of action research used are planning, action, evaluation, reflection, and the process of publishing book products. Uh, etak, uh, используя специальные методы исследования и э, э, шаги моего исследования предполагают э, планирование само исследование оценка обсуждение результатов, а также процесс э, подготовки публикации States of action in accordance with the states of the plan, so that the annotated bibliographic manuscript can be print as a book that can be tested by experts with a questionnaire containing suggestions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 The results of the public test are above 89 percent, which means the book product is feasible and can be published as an annotated bibliographic book related to traditional medicine. Итак экспертами, можно было она была напечатана и книгу потом обсуждали широкая публика, том числе представители и информационных технологий. Также обсуждалось это специалистами, которые занимаются традиционной медициной путем заполнения специального вопросника. Результаты общественного обсуждения более 89%, что подтверждает, что книга реально существует, она полезна, ее можно напечатать как аннотированную библиографию, посвященную традиционной медицине. This is one of a plant that has functions as a medic medicinal plant. This is eight of benefits of aloe vera. First, source of vitamins and minerals and amino, healthy hair, remove acne scars, natural sunscreen, make hair more shiny, moisturizing lips, increase lip thickness, repair chapped lip. Uh, traditional medicine, traditional skin, like aloe. Алоэ знаменита тем, что это является источником витаминов и минералов, аминокислот, способствует улучшению волос, способствует заживлению прыщевой сыпи, является натуральным средством против солнечного освещения. Ваши волосы становятся блестящие, у вас, ваши губы становятся влажными и потрескавшиеся губы исправляются. А вот образец нашей книги, посвященной традиционной медицине на, на Западной Яве. You Спасибо большое за выступление. Очень было интересно. Спасибо, Надин.